Кстати, я какой-то период был в качестве эксперта, иммиграционного эксперта по свободе вероисповедания и посадцу беженцев в судах в американских. Где-то примерно я участвовал в минимум как 30 заседаний судебных по всей Америке. Сейчас я этого не делаю но причины есть на этом. Откровенно говоря, некоторым мне приходилось говорить, слушай, говорит, я говорю, ну, кому ты это говоришь? Если хочешь соврать, так ты спроси, как правильно соврать. Значит, зачем? Один, значит, работал в тюрьме надзирателем, но якобы там он у них там баптист какой-то сидел, и этот баптист там стал себя резать, что-то там, телесные повреждения. В общем, и он подумал, что если вот он будет в собрание ходить, ну там такое бред понес. Ну, я поэтому и вынужден ему сказать. ну Значит, вопрос идет вот в чем. Религиозные преследования или политические преследования, там критерий один, ко всем подход одинаковый, по национальным признакам и прочее. Вот некоторые так считают. Законод... Ну, не считает она, так и есть. Законодательства о культах нет. Уголовного кодекса, по которым преследовали верующих, нет. Значит, и э, причины искать политическое убежища или религиозное убежища нет. На самом деле это не так. И закон Соединенных Штатов это предусматривает. Это скрывает, это не афиширует. А иногда даже спрашивают, откуда ты это знаешь? Ну кто обращается с этой? Вопрос в том, что существует преследование в нескольких видах. Это уголовное преследование, административное преследование и преследование на бытовом уровне. Многие этого не знают. Поэтому, э, если родственников нет, то ты попадаешь в претендент на стазоица первой категории. Вторая категория, это у кого есть родственники, кто относится к традиционной преследованием конфессии или к национальности, вот, или еще к традиционной преследованию. значит, они преследовались сто лет назад, 50 лет назад, 20 лет назад, значит, сейчас могут преследоваться, но для них нужны родственники. А к беженцам первой категории относятся те, кто имеет реальные преследования, но у него вот нет э, родственников, или он не относится к традиционно преследуемой, хотя это все взаимосвязано. Вот. Для этого нужно иметь доказательства. Э, первое, что нужно сделать, если тебя преследуют на бытовом уровне. Или же еще могут быть такие преследования – Тебя сегодня не убили, но могут избить или убить завтра. Потому что аналогичный случай произошел, я живу в Воронеже, а это вот в Тамбовской области произошел, да, предположим, там в Кировской области. Вот там этот случай был. А я отношусь к этой категории. Ты можешь ссылаться на этот факт, что он был, и что у тебя есть угроза. На бытовом уровне пришли доказать или опровергнуть практически невозможно. Вот подошли мне и сказали, знаешь что, если ты не исчезнешь через неделю отсюда, вот, то мы тебе дом подождем. или там еще что-то сделаем. Вот, я не буду дождаться, пока мне дом сожгут. Я переехал в другое место. Мне там то же самое. Вот, за то, что я веду вот такой вот образ жизни я исповедую такую-то вот религию, а местным батюшкам мне это не нравится. Вот таким образом, но, это можно говорить, нужно обратиться в известную организацию Non-Profit Corporation, получить у них подтверждение, что они подтвердят, что да, действительно, этот человек относится к этой категории лиц, да, действительно, такие случаи у нас отмечены. Вот как у меня многие просили эту информацию, я писал э, для э, АНС э, вот, вот эти подтверждения. Я смотрел, да, действительно, эти случаи бывают, я подтверждаю, что да, вот, с этой конфессией это бывает. Этот человек берет эту бумагу, приходит, описывает свою ситуацию, приходит в посольство и просит, чтобы ему дали анкету на оформление статуса Они обязаны дать эту анкету, и когда ты ее дополнил уже, тогда они уже смотрят, что реально, что нереально, это уже решает ТНС. Это не если ты не имеешь родственников. Если имеешь родственников, то тут города уже попроще. Вот. Но самая железобетонная, можно сказать, возможность это приехать здесь в Америке и попросить убежище просто грамотно все это оформить. Потому что, почему я говорю, квоты на этих беженцев, которые подают здесь, нет. И вот эти вот первые категории, они идут в первой категории, почему они называются? Потому что для них квоты тоже нет. То есть давайте немножко уточним. Вы говорите, что проще или гарантированнее, если можно так сказать, Дело Гаран, гарантированно можно получить? Если правильно оформить, гарантированно. Mm -hmm. Можно приехать сюда? Да. И здесь и, попросить Да, Да, я убежища. уже забыл, какая форма у меня там в компьютере. Идешь сначала с тобой. Если ты получишь правильную консультацию, то ты можешь получить без суда, до суда. Это процесс такой идет, я могу объяснить. Когда ты обращаешься, заполняешь анкеты, относишься, тебе... Дают, значит, через, по-моему, месяц, но ну, это раньше была возможность получить этот... соцсекьюрити, но не рабочий. Соцсекьюрити рабочий ты получаешь через, по-моему, но ну, раньше было 6 месяцев, потом, по-моему, сделали до года, до решения суда. Вот. И проходишь собеседование с работником АНС. Если ты все правильно сказал, то прямо он тебе на месте и там дает статус. Да, без всякого суда. Если ты э, у него э, не заработал, так сказать, доверие, то тебе приходит бумага, что если ты не согласен с решением, значит, то... Э, твое дело будет рассмотрено в суде, что просто подтвердил, да, ты даешь. А, они обычно с такой формулировкой, недостаточно материала для предоставления статуса от этой беседы. Предоставь дополнительную информацию, твое дело автоматически будет передано в суд. Вот так. Потом тогда уже тебе нужны будут большие деньги на адвокатов. Адвокаты, как правило, я тебе скажу, он не особо-то и стремится выиграть первые слушания. Зачем ему клиенты? Он доведет тебя до апелляции. Вот. Так что... Какая-то есть разница между, в данное настоящее время, между получением... Политического убежища, ведь религиозное преследование это политическое убежище, да? Ну да, оно все а, целым. Это, это все одинаково. Выходцев из России, Украины, допустим, каких-то азиатских республик. республик. Ну, конечно, проще всего. Я, ну, конечно, по республикам смотреть надо, где больше звучит. Другими словами, кому вот, проще получить да. политическое убежище? Вот смотри, вот смотри, раньше я обзор по республикам, по каждой республике писал в год минимум, ну два. Три, но каждый год точно я делал обзор, что в каких республиках происходит, религиозная ситуация какая, где свобода, где скрытые преследования, где на бытовом уровне, где на уголовном, где там на административном. Всю эту информацию собирал. У меня были люди, которые собирали, помогали собирать информацию там, в бывшем союзе. И было очень легко. Запрашиваешь это, это мои эти отчеты входили в отчет. Когда Госдеп делал отчет, вот мои входили туда. И судья что делает? Судья, очень просто, он запрашивает из Госдепа отчет по этой республике и смотрит. Вот что ты говоришь, тут есть? Нет. Сходится? Нет. Если сходится, вот да, все тут нормально. Если не сходится, вот, давай документы, давай там фото, давай то что. А здесь нету этого. Понимаешь, в чем дело? И когда вот этот процесс шел, мне было очень легко в этом вопросе. Я сам эту информацию собирал, я его натаскивал, этого, кто будет проходить. Я ему говорил, тебе адвокат это никогда не скажет, ему невыгодно тебе это говорить. А потом адвокаты ему говорит, слушай, откуда ты это взял, откуда ты узнал? Это только мы знаем. Он говорит, да, вот мне эксперт сказал, они, они мне говорят, вот у меня сядет один". зачем ты им это говоришь? Не надо говорить, зачем ты? Да? Это же деньги уплывают. Но прям в у мне говорит. Я, говорит, специально его заваливал. Реально я тебе скажу, что легче всего получить это, конечно, со Средней Азии. Но! Мало кто знает, здесь еще конъюнктура играет. Вот если с Россией конфликт, угу. им выгодно, чтобы с Россией были беженцы. Либо с Украиной. А? Либо с Украиной. Либо с Украиной. Им выгодно, да. Чтобы показать. Вот смотрите, у них беженцы. Вот смотрите, вот в них люди бегут. Значит, там действительно что-то есть. А если им не выгодно, вот одно время с Украины было получить санкции беженцев весьма тяжело. Весьма тяжело. Вот, ну, они сами говорили, а что, говорит, у вас там на Украине, у вас там свобода вот больше, чем у нас. И все. Но сейчас ситуация несколько поменялась. Ну, проходимцев много едут. Очень много едут. В каком смысле? Ну, придумывают себе истории там. Ну, например. Сам, самый простой способ доказать. Вот договаривайся там с кем-то, а еще лучше, если договорился с ментами. Стоишь, значит, на перекрестке где-то там и там покаетесь там. То да, вот, Путин, это антихрист. Раз тебя менты повязали, а ты все снимаешь на камеру. Все, сто процентов. Это мне кстати евреи подсказали, как они делают. Один там кричит жиды туда сюда, вот. Яти в Израиль там проклятые там, государство развалили, сидит там кто-нибудь или там с плакатом стоит. бей жидов, спасай там Россию туда сюда, его фотографирует. Потом идет посольство. О, все. Дайте ему анкету, преследование. Но это как бы самый, самый такой простой путь. Самый простой. Ну, некоторые едут. Ну, откровенные мафиози, откровенные мафиози. Я сколько вот встречал. Да даже с ним начинаешь так от просто говорить, да, откровенно. Вот они... Говорит, а что, говорит, я сейчас вот бизнес сюда перетащу, туда-сюда, у него, оказывается, бизнес там есть у, у гонимого, несчастного. Mm -hmm. Вот. А, у меня денег хватит адвокату заплатить. А у меня деньги есть. С одним, со Флоридой разговаривал. Он э, жаловался мне, что вот уже там три раза суд проиграл, Говорит, такие деньги выложил адвокату, самого говорит, адвоката взял. А он, говорю, знал, что у тебя бизнес? Ну, конечно, я ему сказал, ну и все, говорю, пока деньги не выкачаете. Я говорю, а сколько ты заплатил 150 тысяч? Я говорю, ты что, дурил что ли? Ты, да, ты чего, я говорю, за оформление анкеты, ну, стоит э, 5 тысяч. Вот, за суд там будет, стоит 10 тысяч. За операцию они опять пять тысяч берут. Вот я говорю, все, это вот это вот верх цена. Он да, он все, 150 тысяч уже взял. Ну еще, я говорю, давай ему деньги. Вот, Я говорю, а я говорю, а зачем тебе сюда с такими деньгами? Да нет, я хочу побезопаснее. У меня уже заработал, деньги есть, я, я хочу по безопаснее. У меня жена молодая, там у него жена лет на 20 младшего. Вот, я сюда буду перебираться. Ну, молодец, я говорю, меняю адвоката, я говорю, ты чего, я говорю, 150 тысяч заплатить, клиента хорошего нашел. А они не отвечают за исход, адвокат отвечает, что он тебе правильно оформил бумаги, все. Он ему ничего не подскажет. Вот иногда читаешь, я говорю, а что это так составлено? А он мне сказал, что я только своих слов могу писать. Я говорю, а что он тебе не сказал, такой же закон есть. Вот когда ты приезжаешь, они вот так многих подлавливают, сейчас не знаю, раньше это было часто, они тебе сразу анкету заполняют, пишут, как ты сюда попал. По закону, если просишь статус беженца, то ты должен попросить его в первом э, государстве с демократическим устройством, как только сошел с аэропорта. Угу. Это закон. -то. Угу. Он пишет, в Австрии был, во Франции был, где-то был раньше, там все это пишут. О, какой тебе статус беженца. А что ты там не попросил? Что тебя э, тогда не преследовали? У тебя по документам в это время тебя преследовали. А как там ощутился Вот как, например, Котяков. Полмира объездил, приехал в статус беженца. Рачук, Славик. В советское время по заграницам ездил, в статус беженца этот... Э, Цыбурский. еще в 70-х годах по загранице разъезжал со всей семьей, приехал, стал статус Естественно, они это не, не говорили. Естественно, они это не писали. Но они это в Москве проходили, в беженце. Там в Москве тоже спрашивают. Говорят, нет, никогда не был, да вы что. Почему Госдеп относится двулично к этим беженцам, которые приезжают, в том числе и мафиозного такого состава? с деньгами, которые приезжают с подозрительным капиталом они все-таки принимают этих везде при, дает им статус принимают но сейчас конечно уже поток уже сейчас фьюжился принимать то принимает но квота она дается общая она не дается отдельно на евреев там квота на 50 а какого-то на политических нет, она всем дается общая. Евреи ее почти всю добирают. Я понимаю, мой вопрос в том, почему Госдеп не ведет расследование, вот, допустим, приезжают эти религиозные так нет, они, они тебе верят, ты что. там Большими дает. деньгами. А, почему? а большими деньгами. Так дома. они что этого не говорят. Ты когда приезжаешь, они у тебя спрашивают, сколько денег? Тысячу долларов, все нормально, да. А если скажешь 50 тысяч, конечно... Уже вопросов много будет. Они же не говорят это. Они деньги-то потом перевозят сюда совершенно другими каналами.